Если встанешь на этот велосипед, тут баг такой, ты невидимый встанешь. Вот, проверь, ты его видишь? Нет. Я только никнейм вижу. <Стургий> не, у меня <Стургий> даже никнейм. Ох! <Стургий> она, она... <Стургий> <Стургий> она только на Nvidia, где картах. хранит. <Стургий> Такая где карта. Так у меня тоже Nvidia. <Стургий> Музыкальный представляет страх и аутизм во Хильну. так он не с нами он? Он сейчас через ванну зайдет сейчас подождите я кибап из кошки сделаю. А ну заткнись мне, нахрен <смех> Сзади, арка Открываю Он там? Нет Че ты меня обманываешь? Если он там. Я-то <связывая> Арка. Да-да-да, много она а да да ты хоть и меня слепанул у меня. Я извиняюсь, я не могу... Ты че, Марат? Ты шо, эгэгей, тельки без эгэ? Не, просто я в шоке, я там в напряжении, тут хуяк свой бросает мне флешку в лицо. Я, Нормально, че? Какой-то я... Паша, что ты делаешь? Даже не лезь туда, там... Дв... Понятно. Я залез. Ты отважный воин, блядь. Она еще подняла кого-то. Все, играй. А он не совсем справится. Угу. Я понял. Surprise, твою мать, блять! fuck! Guys, copy, copy. Fuck, underfuck, I appreciate uh, Brimstone, Brimstone, go hey. oh. uh, in. Like, uh, oh, oh, oh... Oh, oh, Brimstone, oh, oh, oh. <laughs> <Concernia. Pasta idiotia. laughs> Jumps over! You're dead! Ульта, так что, да, пизды. Ну что он делает? Ну зачем бомбатроны мы сейчас? Вот зачем? Что он? он... Это... обойдут нам за спину, а на это вот все да. закончится. Ну все, мы в жопе. This entry five go is a... going plan, plan, plan, please, man. Он идет или как, твою мать? Я сгоня. Похитимся У тебя 30 у меня 30 Неужели вот сейчас надо точно кого-то похитить? Why is it fixed? I really don't know. It's no point. This doesn't make any sense to pick B point. I can't believe it's true. That's terrible. They broke my life. Russians, Russians, always stupid. Да, Шенрикард. Слеп ⁇ л. Так, второй сразу там. Что я в Вот это вот сова. Не сова, а ворон. Тут голова. Что ты хочешь от меня? Ты меня остановил, когда я пытался выжить. <плыв> Хорошо. <плыв> Молодец. Что, что тут велосипед? Вот тут. Мы выяснили, короче, есть у вот тебя видеокарта Nvidia, ты не видишься. Ну я не вижу. Да, потому что у него AMD. <св> <св> не, я не вижу, потому что у меня Nvidia трех ты меня видишь? Не. Mm, yeah. это, это значит, что? Я короче понял, вы долбоебы. Я флешку кину, не беспокойся. Прям в твоего друга. Балкон еще один. Ой, кинул флешку. уме Серьезно что ли? А как вы не поняли то, что за вами пришли ребята? Сзади, сзади, сзади, сзади. хп, я не знаю. Здесь спроси сколько лет, там может. 12 лет. Да. Мне Корт, вот что значит дауны Тихо. Он Это? Блять. Один враг Трое. Да трое. Даже не думай. Не волк. Когда я говорю даже не думай, а, ты берешь что-то и делаешь. Блять, за сейч что ты Он сейчас меня так подставил, я хуею. Это просто пиздец. А что он закрёвал? Он не просто, он не закрыл, блядь, он... Я с двумя сражаюсь, блядь, жду то, что он выбежит, он возвращается обратно и прячется в портале. Когда меня двоем хуярят. Классно. Да, что он закрыл, вопрос, вот это что? Это, это закрыл, что ли? Здесь танк... Здесь танк пролезет, блядь. На... Баня. Сексуально. Да. <плёк> Начинается. <плёк> Пере... Пере... Да, <плёк> Oh, my head... Why? Заебали Ой, просто. Разозлился, блять. Этот открыт. Чашулька. Красава. Не выжились. Да, вставай, просто не Найс, слайс, адвайс, санрайс, Окей. Большое тебе спасибо за просмотр, с тобой был музыкальный. Если понравилось видео, поставь лайкусик, поделись с друзьями и до встречи в новых видео. Пока!